Всем привет, с вами канал Рихом и я дизайнер интерьера Алла Казимирова. Мы с вами делимся полезной информацией и в этом выпуске я расскажу про напольное покрытие, паркет, ламинат, кварц винил их преимущества и недостатки и на что обратить внимание при выборе. Начнем с ламината. Ламинат состоит из нескольких слоев. Самый нижний слой – это бумага, пропитанная смолами. Она защищает материал от деформации. Основной слой – это ДВП или HDF – высокой плотности плита, древесная стружка, грубо говоря, она э, пропитана смолами. А сверху по ДВП клеится бумага с напечатанным изображением какого-нибудь дерева, ну и сейчас еще есть ламинаты не только по дерево, а под бетон, ну в общем печатное изображение. А сверху печатного изображения уже наклеивается ламинация, которая защищает материал от внешних воздействий. Поэтому она называется ламинат. И как вы уже поняли, ламинат не является полностью натуральным материалом. Да, он имитирует дерево, но все же это печатное изображение и сверху ламинация. Поэтому он не является дышащим. Что такое дышащий материал, я расскажу чуть позже, а пока перейдем к паркету и паркетной доске. Названий и разновидностей паркета бывает несколько. Есть паркет, паркетная доска, инженерная доска, массивная доска. Например, паркет это штучный материал, на всю толщину которого идет массив дерева. Он состоит из плашек маленьких, его же еще называют штучным паркетом. Паркетная доска – это многослойная конструкция, в составе которой идет несколько слоев древесины поперечной укладки. Состав этой древесины, как правило, это недорогие породы дерева, либо хвойные, либо березовые. Поперечная укладка данного материала делает его прочным и предотвращает деформацию доски. Верхний слой – это натуральный шпон дерева или ламель, то есть тонкий слой дерева породы подороже. Толщина данного слоя варьируется от тонкого слоя в один миллиметр до 4 миллиметров. Инженерная доска – это та же самая паркетная доска, только чуть более усовершенствованная. В основе инженерной доски идет фанера, многослойная, и верхний слой он чуть толще, чем у паркета. Соответственно, инженерная доска она более прочная и долговечная. Она может выдержать несколько этапов шлифовки, реставрации. Также инженерная доска от паркетной отличается тем, что на инженерной доске никогда не может быть двух и трех полос рисунка. Там всегда одна полоса. На паркете там может и, два, и и одна, и две, и три полосы. Так как инженерная доска она попрочнее, и толщина дерева у него побольше, она выдерживает перепады температуры и влажности, в отличие от паркета. Паркет более капризный материал, там нужно поддерживать влажность и температуру, нельзя каких-то резких перепадов температуры делать. Поэтому вот с инженерной доской таких проблем не будет. Еще одной разновидностью напольного покрытия среди паркетов является массивная доска. она так же, как и штучный паркет, полностью состоит из дерева. У нее нет подложки, она на всю толщину, это идет цельный кусок древесины. Поэтому она самая дорогая, долговечная. Но за ней требуется такой же уход, как и за паркетом. То есть ее необходимо периодически обновлять, периодически натирать воском, поддерживать уровень влажности примерно 50-60%, ну и температурный режим от 18 до 25 градусов. Нельзя делать резких перепадов температур, потому что могут появиться какие-то трещинки и какие-то в швах щели. Вот, то есть пробежимся полностью по всем паркетным покрытиям. Это штучный паркет, паркетная доска, инженерная доска и массивная доска. Разницу только что я вам озвучила. Перейдем к кварцвиниловой плитке. Следующим напольным покрытием, о котором я хочу вам рассказать, является виниловая плитка. Она бывает двух видов. ПВХ поливинилхлорид и КВП (кварц-виниловая плитка. Отличие между ними является только то, что в составе КВП входит кварцевый песок, поэтому КВП прочнее, чем обычное ПВХ-покрытие, а вообще они очень похожи. Часто любят сравнивать виниловую плитку с линолеумом. Плитка хоть и тонкая, но по сравнению с линолеумом очень прочная. В его составе идет прочная смола и защитное верхнее покрытие. Наклеенная на пол плитка по ощущениям такая же, как ламинат. Она имеет ряд преимуществ. Во-первых, она прочная. Не боится ни ударов, ни царапин, ни продавливается от мебели. Также она не выгорает от солнца. Не боится влаги, тем перепадов температуры. ПВХ-покрытие экологически чистое, поэтому его можно использовать как в детских, так и в лечебных учреждениях. Его можно клеить как на стены, так и на пол. При этом основание должно быть идеально ровным. Если в процессе эксплуатации вы повредили какой-то участок, его можно легко заменить, не снимая полностью все покрытие. А также плитка может быть как самостоятельное покрытие, так и наклеенная на основу из ДВП с замковым соединением, как у ламината. Такой вид плитки называют ПВХ-ламинатом. Его можно укладывать плавающим способом, как ламинат. К минусам данной виниловой плитки можно отнести только некачественный товар и плохое покрытие, которое может со временем расслоиться или истереться. Поэтому останавливайте свой выбор на проверенных производителях. Вернемся к тому, что я обещала вам рассказать про дышащие материалы. Помимо того, что они пропускают воздух, они могут еще и удерживать или отдавать влагу. Поэтому вам будет достаточно комфортно находиться в квартире, где полностью сделано все из дышащих материалов. Подводя итог сегодняшнему выпуску, нужно отметить, что из трех видов напольных покрытий самым экономичным и простым в укладке будет ламинат. Немного подороже и сложнее в монтаже будет виниловая плитка. Но помните, что оба эти материала не натуральные, они не пропускают воздух. Поэтому, останавливая свой выбор на ламинате или плитке ПВХ во избежание парникового эффекта в интерьере, желательно избежать других искусственных материалов, таких как натяжной потолок, обои виниловые или пластиковые окна. Иначе это может негативно повлиять на ваше здоровье, особенно если в доме есть аллергики или пожилые люди. Паркет относится к натуральным материалам. Он пропускает воздух но при этом является более дорогим и сложным в уходе. Учитывайте эти особенности, останавливая свой выбор в пользу того или иного материала. С вами был канал re и я дизайнер интерьера Алла Казимирова. Если информация была вам полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на сайт re Всем красивых интерьеров и легких ремонтов. Пока-пока!